всем нам, украинцам, россиянам и всему миру пережить ту катастрофу, которая сейчас у нас происходит. Я сегодня утром общалась с очень умным человеком. Мне утром сегодня пришлось пообщаться с человеком. Это представитель хозяина, я снимаю квартиру. И он мне говорит, у вас Зеленский получает большие деньги, за то, чтобы он э, Украину уничтожил. Ну, я пытаюсь ему что-то объяснить, но вижу, что он э, проинформирован той информацией, той пропагандой, которая есть в интернете. Итак, что хочу сказать вам, дорогие друзья. У многих сейчас из нас падает, усили... падает воля, и мы видим, сколько происходит разрушений и убийств. Мы видим, э, как Россияне во главе с их предводителем Путиным уничтожают наши города, убивают людей, разрушают роддомы, разрушают все, что только можно живое, конечно же, рассчитано на то, чтобы у людей сломать волю. Сейчас я вам скажу несколько фаз выживания человека в этом мире, чтобы остаться человеком, и даже когда нам придется умереть, чтобы мы умерли как люди, а не как животные. Итак, попробую своим простым языком, что происходит в мире, как я это понимаю, и как Бог нам представляет вот эти уроки, и как люди, и они же людишки, они же разного рода неосознанные, пробужденные, получают этот урок от того, что происходит. Итак, первое. Сейчас мир следи за тем, что происходит в мире и смотрит как кино. И тот, кто кому не, кому не касается это, кто не сидит в бомбежках, кто находится э, в другой стране, как я сейчас, да? Я дохожу в другой стране. У меня мне, наверное, Бог так дал, чтобы я стала здесь в этой стране и сохранила, наверное, пока что свою жизнь для того, чтобы быть сильной и помогать. Так вот, мне тоже больно, потому что там мои родные, там мои близкие, там мое имущество, там, там все, что я заработала за свои длинные, большие, больш, больш, большое количество времени, лет жизни, за эту длинную свою жизнь. Так вот, мне проще э, взять себя в руки, как я думаю, чтобы объяснить вам, что люди настолько зажрались, что. Даже развивая бизнес, интернет-бизнес, это самый сложный бизнес, который вообще может быть во всех бизнесах. Маленький он у вас или там масштабный, неважно. Здесь очень много надо знать, уметь учиться, выступать и говорить, изучать маркетинг и так далее, и так далее. Так вот, даже те люди, которые, у которых я училась, и сейчас за ними наблюдаю, россияне, очень даже такие продвинутые люди. Вот я хотела там учиться у двух человек, у российских мастеров но я вижу, что они промалчивают, они только тему бизнеса и как бы перейти в другие сети. Но у них нет понимания, как я это вижу и читаю, что происходит в мире, и как... Э, я не призываю к совести, я, я про осознанность. И я пишу, ваши материалы супер классные, я у вас бы училась, но у нас с вами разные ценности, и пока я не буду у вас учиться. И сегодня... Э, Такая фраза в сторис у Артема Хабидулина, фамилия такая, очень умный человек, он помогает, обучает экспертов, наставников, вести свой бизнес, то, что делает, собственно, я сейчас, и я тоже учусь у других, чтобы вам давать. Я учусь и снова передаю. Вот у него сегодня была фраза в сторис, как быть победителем в побежденной стране. То есть в моем понимании человек уже осознал, что страна проиграла. Это для меня уже знак, что люди понимают. Уже не умалчивают, а осознают. Многие же просто как мыши пробуют перетащить свою аудиторию, перейти в ВК, перейти в Телеграм. Это нормально, и мы переходим. И, и кстати, у меня под этим видео в Фейсбуке и в, под этим, и в топ тоже есть ссылка на Телеграм-канал. Пожалуйста, «Сила внутри» называется. Там я более даю больше практик, будем с вами больше работать, чтобы поддержать. Так вот. Объясню вам простыми словами, сейчас действительно, вот просто осознайте, на территории Украины происходит борьба зла со светом, понимаете? И, и, и важно это осознать, хватит прятать в голову в песок, те, которые еще не пробудились. Мы с вами все обожрались, у нас было все, у нас было все, что только «живи и не хочу», но многие ленились, многие прятались за папиными маминами юбками, многие огибались и не хотели что-то делать. Так вот, для психологов скажу вам, когда вы психологи, коуч и можете помогать, нефиг сидеть и прятаться. Выходите в эфир и помогайте людям. Те, кто не психологи, просто учтите, что сегодня такой период, где каждому зачтется особенно. И вот эта пропаганда, что Зеленский, Зеленский берет деньги, чтобы уничтожить страну, а, всевозможные фейковые а, информации, чтобы людей запугать, берут мэров города городов, в, берут мэров городов, мэров городов в плен и заставляют их сдаться, а, кого-то убивают. Это все для того, чтобы вызвать под, потерю воли, потерю надежды, что можно победить. Поэтому, люди мои дорогие, родные мои украинцы и россияне тоже, но прежде всего украинцы, сейчас на нашей действительно страной происходит жучайший эксперимент, как угодно пускай называют. Но Бог задумал так, чтобы человечество постоянно развивалось, было милосердным, добрым, помогали, зарабатывали, жили счастливо, путешествовали. И сегодня вот на этой площадке, на нашей, когда все смотрят кино, и, и слушает ту информацию, которая забивают голову, просто рекомендую вам открывать глаза, заходите искать другие источники. Так вот, информационно-психологическая операция рассчитана на то, чтобы сломать волю людей и тех, которые сейчас воюют, и свои руки, ноги, свою жизнь отдают за эту землю, за свободу. Они тем самым первые показывают миру, что нужно бороться и не ждать, чтобы их как, какие-то низшего уровня правителей, об этом было другое видео, посмотрите. Низшего уровня правителей приходят, чтобы награбать себе Высшего уровня правителей, это те, которые помогают людям и поддерживают развитие страны. Так вот, пришло время, люди, нам с вами, ос осознать, что мы низшего уровня, раз мы допустили такую такую власть. У каждого свое, я сейчас не буду называть. Поэтому, украинцы, мои дорогие, на нас сейчас идет... Всяческое использование информационно психологические операции. Сломать волю, запугать, обмануть. Наша с вами задача сейчас, тот, кто борется, просто знайте, что существуют фазы, когда это использует враг, когда люди сломились. И вот смотрите, война быстро не получилась завоевать близкий не получился дальше включается это так устроена психология войны это специальные законы войны так это было и так есть это будет это и римская империя и, и все войны которые были отечественная война которую по кальке снимает путлер вы это понимаете уже и сами да так вот рассчитано что люди опустят руки о люди опустят руки и не будут дальше верить так вот первое верьте Сейчас наступает тот период, когда в нас вкидывают еще больше информации. Войска, которые пришли, они разгромлены. Уже около 12,5 и выше количества людей, погибших в России. Их в крематориях в Крыму сжигают. Их закапывают наши, потому что они же будут разлагаться и вонять. Россия, российские родители... Они, многие даже морозятся, даже когда им звонят. Они боятся даже признать, что это ребенок, даже толком никто не спрашивает, а, а может ты ранен, сынок? Это говорит о том, что люди зомбированы. Z это зомби. Z это не люди. Z это те, кто тупые бараны. И нас с вами пробуют тупорылых вот еще раньше дальше заглубить. Поэтому воля это верить. Воины света это те, которые вытаскивают из нас людей, а не животных. Поэтому сейчас Украина является плацдармом, примером, как хотите, путем, путем, может быть, своей жизни, уничтоженных городов, показать миру, что пора бороться за свое «я», пора верить в себя. И когда мы сейчас с вами понимаем, что воруют, забирают, убирают, убивают эм, гуманитарные катастрофы, используют я, ядерное оружие, и вот ядерное оружие уже используют, Третья мировая война, Боится, там боятся там американцы, Европа, они там сидят и боятся. Да вы что, не понимаете, уважаемые, уже пошла ядерная война, он уже Чернобыльскую атомную станцию обстреливает, Запорожскую атомную электростанцию. Вы что, не понимаете? Люди, включите глаза. Потом, столько, сколько стран в мире сейчас имеют ядерное оружие, сейчас все понажимают кнопки и взятим все нафиг. Поэтому рассчитано, и Бог рассчитывает на то, что кто-то пробудится, Поэтому задача какая? Верить. Этап сейчас тяжелый, и поэтому больше фейков. Уехал куда-то там Зеленский, что он продает Украину, что какие-то фейковые переделанные видео, много провокаторов, много вот такое время сейчас про, идет на исследование, кто я, кто я. Нету у нас, понимаете, нет у нас Ничего своего. Мы пришли сюда гостями. Бог дает нам испытание, что мы верили в друг другу, ценили, заботились. Поэтому верьте, следующий этап будет еще тяжелее. За ним будет просветление. Сейчас стоят на страже вот этой борьбы многие люди, которые пришли вот в Эру Эделея, пришло очень много знаний, которые раньше были еди единичным людям доступны. Сейчас, как вы заметили, последние несколько лет активно идут разные физические знания, всевозможные там буддийские знания, христианские молитвы. В общем, больше и больше людям идет то, чтобы люди открыли глаза и поняли, что не, нельзя только думать о себе, что нужно думать и заботиться о других, что нужно помогать другим, что нужно быть милосердным, открытым и так далее. И тогда э, к вам денег больше приходит, когда вы благодарны, когда вы помогаете другим людям, когда вы держите свою я-психику и не растливаетесь, когда вы не раскрысаете и не ждете только, что вам кто-то должен. Сейчас очень много беженцев по всему миру, и, и наших уже 2 миллиона 600, 2, 2 600 000 человек покинули только, только то, что успели посчитать. Это только те цифры, которые есть. Те, кто остаются, они выбрали оставаться. Мои родные люди, кто-то уехал с детьми, кто-то остался. Мои, Моя родна, родня. И я знаю, что они тоже выбрали. Я знаю многих людей, с которыми мы общаемся сейчас. Они выбрали быть там. Они сказали, я умру, но я не буду ложиться под Харьковскую область. Я не буду становиться там, Херсонской областью. Я не стану быть придатком к расистской вот этой вот стране люди сейчас прозревают каждый выбирает свое поэтому мы сейчас в таком периоде жизни когда тот кто смотрит там по теле по телефону по телевизору как футбол играете у нас сейчас всех придет к тому приведет что мы все можем умереть поэтому следующий этап это умереть достойно но вот на этом этапе если даже нам с вами придется умереть если вы уходите достойно то вы перерождаетесь Просто переходите в другое измерение, и там дальше другая карма. Вот просто услышите меня. Если вы хитрите, обманываете, забираете, жлобитесь, не выполняете обязательства, это маленькие людишки, которые переходят в новое измерение. Ну как новое измерение? Измерите, переход это или переход в новую жизнь, когда мы умираем, потому что мы не умираем, мы просто переходим в другое измерение. Или же переход на новый уровень жизни. Вот и все. выбирайте, переход в новое измерение, когда мы умираем, но кем кто я? Я животное, я, я раб, я молчаливо рассказываю про то, что моя страна великая, я рукоплещу Жириновскому и Ижеподобным, Киселевым и так далее. Или я личность, которая уважает себя, уважает других людей. Я знаю многих блогеров психологи даже есть такого, миллионники, которые ненавистные, ненавистны, Укра... ненавидят Украину, которые ненавидят все, что там происходит, которые верят той, той информации, которая им заходит. Это о чем он говорит? О том, говорит, что человек не пробужден. О том, человек говорит, что он не с Богом. Потому что я есть Бог. Я есть Бог. Понимаете, человек заходит, приходит в этот мир с Богом внутри. А у Бога, а у Бога это любовь и милосердие. Поэтому сейчас помогайте друг другу, поддерживайте. Проверка идет сейчас на очень высоком уровне. Психологи, выходите в эфиры, не прячьтесь. Ваша сила духа, ваше умение проявить свои знания тоже сейчас проявляется. Если вы не психологи, тоже пишите какие-то толковые посты, информации полно в интернете. Помогайте друг другу, не ждите, что за вас кто-то сделает. И помните, те, кто сейчас на плацдармия войны добра и света, силы и зла. Если воины света сейчас поддерживают себя, воюют, отстаивают каждую пять земли, отстаивают нашу с вами свободу, потому что мы не хотим быть частью какого-то одного придурка, который будет нас забирать в автозаки при каждом нашем слове который будет запрещать Информацию, которая не та, которая, ну вот сейчас у Путина только ту информацию дают, которая ему выгодна. И мы не хотим быть такими людьми. Поэтому мы воюем, мы боремся за свою свободу. Да, мы долго тоже молчали. Мы, мы 8 лет, как только отжали Крым, Донбасс, мы хотели по-хорошему. Мы вели какие-то игры. Кто-то на этом зарабатывал деньги. Понятно. Но пришло, пришла точка кипения, когда в один прекрасный момент, в одно чудесное утро начали бомбить и убивать. И тут у народа что? Мы, мы сейчас проявляем себя как борцы. Поэтому те, кто собирается бороться, и дальше верьте, выживем, у нас будет... Напомните, перед всегда есть взлеты и падения в, любой, ну, в любом нашем развитии человеческом. Здоровье, отношения, деньги, вообще в жизни. И вот в этот момент, когда я уже говорил на других своих эфирах, когда мы залипаем, западаем, мы там остаемся. Поэтому помните, что есть следующая фаза подъем. Подъем может быть, и его надо хватать, эту волну, делать хорошее, молиться. Дальше может быть снова спад, и может быть длинный спад. И нас проверяют на вшивость, на слабость. Поэтому воля, никакого сломленного духа, верим, что с нами Бог, что с нами лучшие силы, что с нами... Наш президент с нами, лучшие умы, молодые умы, умные люди, разумные люди в команде Зеленского, в отличие от команды, вы понимаете, о ком я. И здесь идет борьба старого, которое должно отмереть, от нового, которое должно идти. И наша с вами задача вот пройти этот переход как люди. И верить, верить и еще раз верить. Да, следующий этап будет еще хуже но он будет недолгим, а может быть и долгим, никто не знает, и мы выживем, и мы будем примером для, всей, для всего мира, потому что Европа боится, те боятся, те наблюдают, видите, как сейчас все, как это все вскрыло, да, куча всего оружия кругом, все такие типа богатые, все такие крутые, а и не понимают, что к ним они будут следующие, знаете, как твои дочь, теперь мы идем к вам, как в рекламе, да? Теперь мы идем к вам. Поэтому наша с вами задача – выстоять, верить в себя, в своего президента. Нет, никто никуда не убегает, никто никого не продает. Не верьте всем фейкам, которые есть. Наша задача – выжить, выжить и еще раз выжить. Если сейчас вот этот мой представитель квартиры, хозяин квартиры, который мне сейчас дает, он египтянин, но он умный человек, он очень умный, я с ним общалась, и он говорит – Почему Украина не, созда не соглашается на э, какие-то переговоры, на демилитализацию? То есть люди вообще темные, они не понимают. Демилитализация, Демитализа денационализация – это уничтожение. Свободный статус – это значит полностью уничтожить, потому что мы не можем быть в свободном статусе. Нам или выжить, быть сильными, чтобы к нам пришло НАТО. Понимаете? Или же умереть. И вот сейчас идет битва. Битва за свободу, битва за свое я, битва за волю, за дух, за личное достоинство. В телеграм-канале я создала канал Внутренняя сила. Сила внутри. Кому надо, заходите, мы там делаем практики, будем отвечать на ваши вопросы, проводить эфиры, поддерживать. Под этим видео тоже будет этот телеграм-канал. Линк в Инстаграме тоже будет. Все, спасибо большое, 18.50, хотела меньше провести, не получилось. Всех вам благ, верьте в себя силой света, воины света, сейчас за нас. Наша задача не раскисать и держаться. Даже если умереть, то умереть с достоинством, не рабами.